Приветствую вас на канале Максима Черепанова городе Краснодар Сегодня мы с вами посещаем стройку, вернее не стройку, а очень хороший объект Однокомнатная квартира с превосходным видом на 21 этаже Заходим вот такая 5 метров квадратных получается прихожая Здесь хорошо становится шкаф. перегородка Комната 17 квадратных метров из окна очень хороший вид. Весь город на ладони. Центральная его часть. 5 кварталов на улице красная. Вот. Разводка электросети произведена. Будут еще стоять выключатели. Ванная комната. То есть вот здесь вот я уже говорил уже. Можно установить стиральную машину, сделать шкаф для хранения. Большая 7 квадратных метров. Ванная комната. Она да, такая огромная получается. электророзетка освещение Кухня, розетки установлены. Даже есть розетка под радио. Кухонная зона электро, для подарок электроприту. И выход на балкон.